Здравствуйте, друзья! Меня зовут Меликов Низа. Сегодня я буду собирать флористическую композицию в вегетативном стиле. Для этого мне потребуется медная проволока, стеклянные пробирки, из инструментов, значит, кусачки, флористический нож, плоскогубцы, возможно. Значит, из растительного материала у нас будет эта основа из бамбука, дальше значит ванда, калы, агапантус, кроспедия, которую я покрасил, и травы. Значит, для начала необходимо пробирки наполнить водой для обеспечения жизнедеятельности цветов, потому что ванде, калам и агапантусу вода необходима от сухих трав и краспейки и так после обеспечения воды я буду располагать вьюн буду прошивать даже проволокой для того чтобы создать и крепежи которые будут интегрировать Вот таким образом я, значит, зафиксировал практически вьюм на нашей композиции, да, То есть вы можете наблюдать. И теперь я приступаю к расстановке растительного флористического материала и начну я с ванды, которую размещу в фокусную точку. Вот такая у меня получилась флористическая композиция с использованием растительных материалов в вегетативном стиле. Что хочу сказать, значит, по поводу технических моментов, да, вот при установке вьюна у меня здесь оказались да, несколько проволок медных, которые я декорировал вот такими вот палочками от сухих трав которые у нас остались. Значит, с точки зрения именно пробирок, да, пробирки можно использовать разные. Можно использовать пластиковые, но я использовал стекло, потому что стекло нет необходимости декорировать. Потому что если вы будете использовать пластиковые пробирки, то эти пробирки обязательно нужно задекорировать, чтобы не было видно, что это пробирка. Там, не знаю, какой-нибудь травой, там, может быть, эвкалиптом, не знаю, там ракозом сушеным и так далее Но, в общем пластик обязательно нужно задекорировать вот так что у нас получилась вот такая композиция да? главный акцент значит здесь концентрирован у меня на ванде вот. и в целом она достаточно прозрачная и она отлично будет украшать наш интерьер холодильника. Что еще по поводу идей? Эту идею можно также применить, допустим, в оформлениях, маленькими блоками. Также эту идею можно, соответственно, дублировать, сделать, допустим, два таких элемента. Просто как бы один поменьше, другой побольше, да? если это будут два разных для того, чтобы играли. Либо же можно нарастить, сделать еще один такой бамбук и сделать две, но их нужно будет каким-то образом соединить, да, чтобы это не казалось как два разных объекта, а чтобы это был один объект, грубо говоря, если вы хотите разместить больше растительного материала и разместить больше пробирок, то тогда необходимо будет увеличить. Мне поступает очень много обратной связи по поводу новогодней тематики, да, потому что уже середина почти ноября, и все флористы уже переключаются на новогоднюю тему. Поэтому специально для вас я буду записывать такой краткий курс, который будет в бесплатном доступе, но только он будет в группе ВКонтакте. Ссылку я прикреплю в комментариях, вы можете перейти и подписаться. Это открытая группа куда я буду выкладывать именно видео по новогодней теме, где раскрою, значит, зимний букет, скорее всего, это будет работа с воском на проволоке, будет креативная елка, адвенский венок и оформление свечи. Я думаю, всем флористам это будет полезно, потому что моя задача помогать вам. Друзья, благодарю вас за то, что были со мной, рад вам помочь, Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если понравилось и было полезным данное видео. И до новых встреч!